Соберете, да. Очень понравилось, да. Да? да? Вообще просто каждый день с удовольствием, с большим-большим большим удовольствием и ждет и хочет. и уже сказала следующую смену. И... Да. Да? Столько всего интересного да. еще, да? Нам очень понравилось. И ребенок в восторге, и ребенок не жалуется, с удовольствием ходит. Забирался даже ходить и дальше. Лучше брат, они придут вдвоем. А, очень понравились уроки лепки, а, мастер-классы вообще такие вот были, все очень понравились. Очень понравился поход, в который дети ходили. А, очень понравились различные спортивные мероприятия, соревнования, которые тоже проводились. Шахматы. Шахматы. Вот О, еще. восторге. Ребенок никогда не играл в шахматы. А, здесь учился. Решил, что он уже научился. <laughs> После двух занятий. Очень-очень понравилось.